Извините, что задержал. Добрый день. Российские военные начали грубые нападения на народ Украины без оправдания, без предупреждения, без необходимости. Attack. Это заранее преднамеренный шаг, который Владимир Путин планировал в течение долгих месяцев. Мы говорили об этом с самого начала. 175 тысяч человек, военное снаряжение было размещено вдоль границ Украины необходимые поставки крови, госпитали, все это было развернуто. Мы говорили, это свидетельствовало его намерениях с самого начала. Несмотря на все наши попытки Соединенных Штатов, наших партнеров решить наши общие озабоченности по поводу безопасности, продолжить диалог, избежать человеческих потерь. В течение недель, недель. Мы предупреждали о том, что это произойдет, и теперь все развернулось перед нами, так как мы и предсказывали за последнюю неделю. Мы наблюдали обстрел на Донбассе, это район на востоке Украины, который находится под контролем сепаратистов. Были предприняты кибератаки против Украины, мы видели целый политический Театр, uh, различные украина утверждения, украина фантастические, неправдивые о том, что Украина собирается на Россию, Россию, что именно Украина, украина использовать химическое оружие, что она совершает автогеноцида, без всяких свидетельств, без доказательств. Это было международного закона. On sovereign Ukrainian territory. And at the very moment that the United Nations resolutions stand up, Ukraine stopped. To stave off invasion, Putin declared his war. In the moment, Putin unveiled his war. Within moments, Putin declared his war. Within moment, moments, Putin unveiled moments, мы с сообщали об этом всему миру. Мы говорили о том, что будут совершены такие действия под ложными предлогами, будет припиниты кибератаки, чтобы у Мивера не оставалось никаких сомнений. Путин агрессор. Путин, агрессор. Путин принял решение осуществлять эти военные. Именно на него мы возлагаем ответ на Я объявляю сегодня о новых санкциях. Это заставит Россию заплатить дорогой цену немедленно и в течение времени. Мы специально разработали этот пакет санкций для того, чтобы максимизировать воздействие на Россию в долгосрочном плане и минимизировать эффекты для Соединенных Штатов и наших союзников. Я хотел бы подчеркнуть, мы делаем это не одиночку. Мы занимались разработкой коалиции партнеров и союзников. 27 membres приходится French, более Камер, Италия, половины мировой Kingdom, экономики. Canada, Japan, Великобритания, Канада, Япония, Франция, Новая Зеландия, многие другие страны. Мы добивались того, чтобы они совместно с нами приняли участие в нашем ответе. Сегодня утром я говорил с участниками семерки. Мы ограничим возможности in in in России проводить сделки на стране. Мы ограничим возможности России быть частью мировой экономики. Мы не дадим возможности вкладывать деньги и военные силы. Мы помешаем способности России вести конкурентную борьбу высокотехнологичной мировой экономики. Мы уже повлияли на рубль. Буквально сегодня утром рубль упал до самого низкого уровня за всю историю. Рынок ценных бумаг также упал by over 15 percent in today's actions will now sanctioned Russian banks Russia. That together hold more than trillion dollars in assets. We've cut off Russia's largest bank, advanced it holds 3, more than one quarter of Russia's banking assets by itself. We're also blocking the formation of a major Today, we're also blocking BTV, the formation major bank. We're the bank. Второй крупнейший банк как мы и говорили, мы добавляем э, э, имена представителей элиты России и членов их семей, которых также накладывают Я говорил во вторник, это те люди, которые извлекают личную выгоду из политики Кремля, поэтому они должны разделить с ту боль, которую мы пытаемся причинить. Направленную направлено против коррумпированных миллиардеров. From US uh, European во вторник мы только не даем возможности России uh, получать инвестиции от американских инвесторов, компании, активы которых превышают 1,4 триллиона долларов. Некоторые последствия наших действий проявятся с течением времени. Мы будем оказывать давление на способность России получать технологии в стратегически важные центры своей экономики в ближайшие годы. Действия наших и наших партнеров мы оцениваем, нам удастся uh, we'll наполовину сократить импорт России высокотехнологического оборудования, значит они сможет будет использоваться в военных целях. Сейчас включаем космические программы, снизим мы возможности России строить корабли, повлияем на экономику. Это будет крупнейший удар на стратегические амбиции Путина. Мы готовы делать больше. Кроме экономических санкций, которые мы накладываем, мы принимаем шаги для защиты наших партнеров НАТО, особенно на Востоке. Завтра НАТО проведет встречу на высшем уровне. Будем участвовать в нем. Тридцать стран Союза, наши партнеры подтвердят нашу солидарность. Мы наметим следующие шаги, которые должны предпринять для того, чтобы четче привели все аспекты нашего союза. Мы предоставили Украине вот за один год, в году, 600 миллионов долларов на цели развития обороны. Я хочу подтвердить еще раз, наши военные силы не участвуют и не будут участвовать в конфликте между Украиной и Россией. Наши военные не в Украине. Мы будем защищать наших союзников и партнеров на Востоке. Ясностью говорил, что Соединенные Штаты будут защищать каждый дюйм территории над всеми силами, которые имеются в нашем распоряжении. And more determined than ever, there is no doubt, no doubt that the United States and every NATO ally will read our Article 5 commitments, which says in the attack on one is an attack on all. all. Over the past few weeks, there thousands of additional forces Germany and Poland as part of our commitment to NATO. Войск были направлены в Европу, во вторник, реагируя на агрессивные действия России и Белоруссии на Черном море, я дал приказ переместиться в Литву, в Эстонию, в Латвию, в Польшу, в Румынию, на территорию наших союзников для их укрепления. Наши союзники также участвуют в этих усилиях. Остальные участники Натальи также повышают свои возможности in the of Russia's its assault. NATO came together and authorized and activated an activation of response plans. Активизировал наши планы реагирования. Это даст возможность нашим войскам высокой готовности провести развертывание там, где это понадобится для защиты наших союзников на восточной границе Европы. Теперь я дал приказ дополнительным силам провести развертывание в Германии. Это несколько лет назад Министерство обороны привело к состоянию готовности идти силы на территории Европы. Я провел переговоры с генералом Милли и с генералом, министром Остином, обсуждая дальнейшие шаги, которые возможно подкреплению и укрепление наших союзников на восточном фланге, членов НАТО. По мере нашего реагирования, моя администрация будет пользоваться всеми средствами для защиты американских семей в ситуации, когда повышается Цены на энергоносители выполняем шаги для того, чтобы uh, сделать так, чтобы американские компании не эксплуатировали этот момент и не повышали цены на энергоресурсы нашей территории. Мы делаем все возможное для того, чтобы система платежей продолжала работать. Следим за поставками энергоносителей. Uh, мы ведем переговоры с крупнейшими производителями нефти. Uh, для того, чтобы обеспечить глобальные поставки в нормальном режиме. Мы контактируем с другими странами, обсуждаем возможности воспользования стратегическими ресурсами нефти. Мы готовы производить и дополнительно. Мы думаем о том, какие дальнейшие меры предпринятия сделают все возможное, чтобы снизить воздействие на американское население. Которые мы так чувствуем на наших заколонках Это имеет для меня критическое answer. значение Но мы не можем не реагировать на эту агрессию Если мы это сделаем America Последствия на будет гораздо страшнее Мы this выступаем за свободу И В этом we наша я хотел повторить то предупреждение, которое высказал на прошлой неделе. Если Россия нанесет, использует кибератаки против наших компаний, против нас мы готовы реагировать. В течение долгих месяцев мы сотрудничаем с нашими партнерами, с нашими компаниями, повышая нашу способность реагировать в киберпространстве. А вчера вечером я разговаривал с президентом Зеленским. Я заверил его, что Соединенные Штаты вместе с нами партнерами и союзниками Европы Поддерживаем украинский народ в защите своей страны. Мы обеспечиваем помощь и в самом начале конфликта российская пропаганда попыталась скрыть правду о том, что происходит. Но история показывает, показывает снова и снова, что быстрый захват территории приводит к тяжелой оккупации, к неповиновению населения и фактически является стратегическим тупиком. В ближайшие недели и месяцы мы попрощаемся к этим украинскому народу Путин причиняет огромное зло этому народу, но они всегда показывали, что не будут, будут сопротивляться и не покоряться попыткам захватить свою территорию. Это обращаем Обращаемся к Европе, ко всем людям, любящим свободу. Путин совершил наступление на глобальный мир, и теперь весь мир видит те преступные намерения, которые имеют Путин и его союзники. И никогда в жизни его не беспокоили состояние с безопасностью, ему не подходило нападение для на расширение империи. Хотел заставить соседей силой, изменить границы силой. И в конце концов он прибег к войне без причины. Он является угрозой для будущего нашего мира. Как будто бы можно силой захватывать то, что пожелаешь. Мы будем сопротивляться этому всем, что имеется в нашем распоряжении, Соединенные Штаты, наши союзники, партнеры. Мы выйдем из этой ситуации еще сильнее, еще более объединенными, с более ясными намерениями и целями. Агрессия Путина против Украины будет обойдется дорогой ценой российскому населению, России в стратегическом плане. Мы сделаем это обязательно. Ukraine, Путин будет отвергнут мировым сообществом. Он будет превращен в паре. В истории написано. Это со всей ясностью. Теперь Путин сделал свой выбор. Была принята ничем не оправданная война против Украины, которая подорвет силы России, сделает нас еще сильнее. Силы демократии, свободы гораздо сильнее, чем силы агрессии. Такие тираны, как Путин, в армии, не могут погасить этот огонь. Его нельзя вырвать из сердец людей, нельзя никаким насилием лисить людей надежды. Эти надежды остаются, на борьба между демократией и автократией, между суверенитетом и желанием подчинить себе других. God bless the people who democratic победит, Ukraine. May God protect Боже our uh, people. Uh, uh, as uh, as Associated Press, Zink. Uh -huh. So do you have any plans to speak with President Putin at this point? And what interactions you have with, with, Russian I with I Do have any plans to moment. speak with Putin I at this point? First and first what you, what you, said, said, you have plans, with Kremlin, as far as military operations in Ukraine and making sure this does not spiral into a larger conflict? И есть способы обмениться информацией для того, чтобы избежать расширения конфликта. Конфликт уже происходит. Мы должны предоставить все необходимое членам НАТО на восточном And фланге. No все, что необходимо для защиты НАТО, сохраняет единство. У меня нет никаких планов вести uh, переговоры с Путиным. Wall Street Mr. President, you didn't mention SWIFT Господин in your sanctions that you announced. Is there a reason SWIFT, uh, why the U.S. Uh, isn't doing uh, that? Is there a disagreement uh, among allies uh, um, regarding SWIFT whether, uh, uh, be, be of it? sanctions that we have on all the even consequence be more consequence than than number one. Банки two, имеют uh, такую is же силу, как option, right и система SWIFT, такие now, же последствия. Во-вторых, всегда вариант прибегать к Свифту остается, uh, so но мы пока этого не, I, не like uh, решили. Uh, ABC. ABC, пожалуйста. Sir, sanctions clearly have not been enough Скажите, to санкции не помешали Владимиру Путину до сих пор. Почему вы думаете, что они смогут остановить его продвижение вперед? И Второй вопрос я дам его вам. Что произошло дальше? Дальше сделает Украина и вчера вечером. Он uh, заявил uh, все угрозы, которые он высказал в адрес Запада, страйк? что мы столкнемся с такой ситуацией, которую никогда I еще не no видели в истории. Менял он в виду ядерный удар? Я не знаю, что он там имеет в виду. Я знаю, что он совершил это раз. Во-вторых, Никто и не думал, что санкции предотвратят тельные события. На санкции so so уходит время, мы должны проделиться решимость, должен должны понимать, что его ждет, чтобы народ России понимал, какой вред он причиняет ему. На это уйдет какое-то время. Он не должен был вдруг испугаться и сказать, боже мой, санкции я должен отступить. Нет, мы собираемся заставить его заплатить цену с течением времени topics just really quick first Did markets are me? down во-первых, рынки цены бумаг пали. цены на энергоносители растут. Вы, конечно, понимаете, что творится на Уолл-Стрите, что творится среди обычных вкладчиков и населения. Вы понимаете, что экономически нас ждут болезненные последствия, насколько болезненными они могут быть. Во-первых, нет сомнений, что когда крупнейшая ядерная страна нападает на другую страну so no не произойдет никаких событий, number что не отреагируют рынки, не отреагируют страны. В этом нет сомнений. Во-вторых, uh, представление о том, что это продлится в течение длительного времени, on вряд ли может иметь место. Если мы будем сопротивляться, будем предъявлять Sorry. санкции is, и будем противиться российским действиям. А второй вопрос не кажется ли вам, что вы недооценили Путина? Uh, time, когда в лето was, поговорили о том, что он достойный противник. В то время я так сказал, так мне показалось, и речь идет что я недооценил so его. Я читал большую часть того, что он написал, эти речи, которые он говорил. У него крупнейшие амбиции в Украине. Ему хотелось бы восстановить Советский Союз. Вот в чем дело. И мне кажется, эти амбиции полностью Противоречит äh, тому, чему стремится мир, что в нем происходит. А уверены ли вы в том, что эти сокрушительные санкции äh, действительно нарушу нанесут решающее поражение äh, России в смысле тех танков? Äh, пуль, uh, который используется it, в Украине. Да, именно А если санкции не помешают президенту Путину, то какие другие виды наказания? Я не говорил о том, что санкции его Вы В течение нескольких недель ведете разговор о санкциях, да, но угроза санкций и наложение санкций, это в общем-то разные вещи. Разные вещи. Теперь он увидит последствия применения нами санкций. Это изменит его намерения, его настроение. Настолько ослабит его страну, что ему придется сделать очень сложный выбор, или перейти в состояние второстепенной страны, или реагировать должным образом. А не кажется ли вам, что здесь можно говорить о неком плейфе? Вы говорили о том, что могут быть применены санкции против Путина. лично действительно мы рассматриваем. Почему вы сегодня не предъявили эти? Личные санкции. Почему сегодня вы этого не сделали, господин президент? Вы говорите о новых санкциях резких, которые возмеют эффект течения времени, но учитывая то, что вы не отключаете Россию от системы SWIFT международной банковской системе, какие другие санкции имеются при всем уважении в вашем распоряжении? Чего вы ждете? Санкции, которые мы накладываем, по силе превышают SWIFT, imposed have generally two-thirds of the world joining us. They are profound sanctions. Let's have a conversation another so to see if they're working. Yes. You sir, you spoke to Vladimir Zelensky yesterday, sir. What's the risk that... Каков риск now того, complete что мы являемся свидетелями начала новой холодной войны и приведет к полному разрыву взаимоотношений? В настоящий момент как раз и происходит такой разрыв. Если будет Россия продолжить движение по этому пути, говоря о холодной войне, ведь большая часть мира... Полностью противиться to тому, to Europe, что он делает от Южной Америки so до Европы, по всему миру мы это наблюдаем. Idea, поэтому, как говорится, defense. наступит холодный день для России. Презыватель ли вы Китай помочь нам в изоляции России? Я не могу сейчас комментировать этот вопрос.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 If we don't move against him now Нет, if if sentence, uh, uh, Look, еще, you know, every, uh, uh, well, well, you conversation? You... Mr. President, Mr. President. Mr. President. А почему сегодня не применить личные санкции? Извините, не слышал вас. Индия поддерживает вас в вопросе взаимоотношений с Россией. Индия является одним из ваших крупнейших партнеров вопросах решения, to, вопросах обороны. <реклот> У нас будут консультации, продолжим консультации с Индией сегодня. но пока этот вопрос окончательно не решили. Большое спасибо всем.